как увеличить скорость вашего обучения в два раза. Приветствую, друзья! Меня зовут Елена Туманова. Я одна из основателей обучающего курса Smart Money и основатель курса «Активный Инстаграм». И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как можно ускорить процесс вашего обучения как минимум в полтора-два раза. Я поделюсь с вами одним маленьким инсайтом, одной маленькой технической хитростью, который э, начнет вам экономить время. Так что же нужно сделать? Для того, чтобы вы могли воспользоваться моей подсказкой у вас должно быть обязательно ваш вебинар либо ваш курс, ваше видео должно быть в записи. Если вы находитесь на вебинаре и получаете какую-то информацию вживую в режиме онлайн, общаетесь со спикером, то, конечно, воспользоваться данной подсказкой вам будет невозможно, вы не сможете ускорить процесс вещания спикера. Так вот, еще раз напоминаю, что такая хитрость работает только если вы смотрите ваш вебинар в записи. Сейчас мы находимся на моем канале YouTube, я нашла одно из длинных видео, обычно я пишу короткие, но есть у меня и достаточно длинные видео, но ну, в данном случае оно почти 30 минут. И сейчас я вам покажу, как просмотреть 30-минутное видео за 15-17 минут. Для этого вы переходите в нижний правый угол, находите вот такую шестеренку, это настройки, и на нее нажимаете. Если вы никогда не использовали мою методику, то у вас будет во вкладке «Скорость воспроизведения» будет написана «Скорость обычная». То есть это та обычная скорость, которой спикер в жизни подает свою информацию. Нажимаете на эту вкладочку, и у вас высвечиваются вот здесь вот циферки. А нас интересуют цифры, которые ниже слова «обычная». Если вы нажмете на 1.25, спикер немножко ускорится, это будет достаточно понятно, достаточно хорошо усваивается информация. Качество усвоения информации не страдает, но для меня это маловато. и Я обычно обучаюсь на циферке 1.5. Это быстрая подача материала, но качество усвоения информации не страдает, тем более, что вкладочка «Остановить», «Отмотать», «Перевести вперед», она доступна, и вы легко можете переслушать тот момент, который по какой-то причине вы не смогли, ну, не уловили при такой быстрой подаче. Но для особо одаренных, кто уже привыкнет к такой скорости, можно ставить 1.75, можно ставить даже 2. Ну, на таких высоких скоростях я рекомендую просматривать какие-то информационные видео, информационные вебинары не требующего особого какого-то запоминания и так на этом все надеюсь вам было все понятно ускоряйтесь нужно быстрее зарабатывать в интернете нужно быстрее обучаться и естественно Экономить свое время. Надеюсь, моя информация была вам понятна, полезна. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Обязательно напишите, на какой скорости вы хорошо усваиваете материал, мне. все это тоже очень интересно. Переходите на мои страницы, есть много полезной информации. У нас есть целый курс, который дает огромное количество таких вот полезностей, фишек. Это все, что нужно, весь арсенал, который нужен интернет-предпринимателю. Итак, до следующего урока.